Сегодня первый день пошел снег. Вообще супер хлопьями такими большими. Красота! Вот так вот. Началась зима. то Иногда бывает в январе только снег. 1 января помню. В каком-то 2006 году вообще снег вышел, выпал. Я тогда в Витебске был. Ну, вот. А сейчас вообще классно. 24 ноября, красота, ребята, смотрите, это Гомель.